Наверняка многие слышали о Роберте Киосаки и слышали о вот этом, вот, что является активами, что является пассивами. Да? То есть, что является активами, активами это то, что приносит деньги в карман. Соответственно, для чего мы производили оценку своих активов, чтобы мы, мы непосредственно понимали, какую ценность несут наши активы, сколько они приносят нам непосредственно денег. Почему это важно? Потому что активы – это то, что приносит деньги, является неким процентом в нашей формуле сложного процента. И поэтому мы очень внимательно всегда должны отслеживать норму рентабельности наших активов. Потому что, если мы этого не делаем, то мы, сейчас я вам покажу, что мы в этом случае получаем, с каких позиций я оцениваю активы и пассивы с позиции цены и ценности. Очень простая формула, рыночная цена, деленная на ценность актива. У вас есть депозит 1 миллион рублей, значит цена миллион и у вас есть проценты, там я не знаю, 100 тысяч рублей в год процентов, которые вы по этому депозиту получаете. Цена 1 миллион разделить на 100 тысяч, получаем там, грубо говоря, 10, да? то есть ну показатель ценности данного актива составляет 10. Квартира стоит, я сейчас буду показывать пример 100 миллионов, делим там, на миллион 600, получаем 58-59, То есть вот тоже показатель ценности актива, и я сейчас непосредственно более подробно расскажу, как это выстраивается, и читал книгу, издание там еще 19 века получается, описывается откуда появлялись богатства в принципе в России, книга называется Замечательное богатство частных лиц в России. Про что речь? Про то, что здесь написано прямо подноготное создание частных богатств в России, начиная с, там, с великих князей. Каким образом в России создавались богатства? Богатства всегда в России были связаны с наделами земель, с холопами, с наделами, то есть будь ближе к царю-батюшке, выполняя его поручение, он тебе дарит даст землю с крестьянами, с душами, они будут работать, создавать какую-то там пользу и ты с этого будешь получать. То есть, важен был вопрос активов, да, который создавался. И Поэтому, получается, исторически так сложилось, что у нас всегда была развита коррупция, как приобретали помещики, капиталисты, почему у нас не развивалось банковское дело. И в этом случае нужно говорить о том, что есть такое понятие есть право собственности, да? то есть право собственности оно включает в себя три правомочия. А, правомочия собственника – это право владения, право пользования и право распоряжения. Соответственно, если говорить о, и возвращаться непосредственно к классификации активов по Роберту Киосаки, Для чего нам нужны активы? Активы нам нужны для того, чтобы получать доход. Соответственно, что нам создает доход? Доход нам создает. это право пользования. Если мы живем в квартире, основное правомочие, которое для нас необходимо – это право ею пользоваться, правильно? Жить, иметь тепло, кровь, свет, то есть, где, где мы непосредственно живем. Основное ключевое правомочие, которое заключается – это право пользования. Два сопутствующих правомочия да, – это право владения, это охраняемая законом возможность собственника, фактически обладая вещью, иметь ее у себя, это мое. То есть, это знаете, вот у женщин часто бывает такое, или у мужчин, да, подойти вот так вот э -э -э, к стене прислать, это мои стены, это, это мое, вот ремонт тут сделали, да, это мое. И там гараж, участок, вот это мое, машина моя, вот руку на нее положить. И право распоряжения, да, то есть, третья правомочия – это право распоряжения, согласно которого, э, собственник имеет полностью возможность решать судьбу вещи. Он может ее продать, подарить, обменять, преобразовать, просто уничтожить, выбросить. Соответственно, когда мы говорим об активах и производим оценку активов, в этом случае мы должны понимать, что самое ключевое, что нам необходимо при оценке активов – это в первую очередь вопрос пользования. То, о чем не пишет Киосаки напрямую в своих книгах, но в принципе под текстом определенным звучит. Почему Киосаки говорит о том, что нужно брать в кредит при разности платежей? Потому что главное в активе это пользование. Это главное извлекать прибыль из нее. Ну то есть получается, что в цене на недвижимости, когда вы покупаете объект недвижимости или когда вы покупаете какой-либо другой крупный актив, в этом случае получается, что вы платите, выдавая полностью рыночную цену за этот актив, вы покупаете для себя три правомочия. В этом случае можно говорить о том, что самое главное правомочие для прироста капитала является пользование. Почему сейчас за рубежом, ну и в России в частности, очень активно развивается вопрос совместного пользования, да, так называемый каршеринг автомобилей. Apple да, вводит функцию аренды айфонов, а Volvo сейчас активно развивает программу не у нас, а в Европе пока что аренда автомобилей, то есть все переходят, потому что понимают, что не обязательно сейчас иметь право распоряжаться и владеть, достаточно пользоваться и это будет выгодно. Для чего я это говорил? Я это говорил для того, чтобы мы перешли непосредственно к вопросу финансовых КПД, коэффициент полезного действия. То есть, Важно сейчас является посмотреть на то, какую доходность несет ваш актив, то есть крупные активы и недвижимость. Финансовый КПД сводится к следующему, да, опять-таки я привожу собственный пример Квартира, в которой живу. Стоимость такой квартиры, сопоставимой в моем собственном доме, ну, то есть даже та же самая планировка, получается составляет 93 миллиона 890 тысяч рублей, то есть цена 549 тысяч в ипотеку и там что-то 470 тысяч рублей квадратный метр. Как на примере работает этот финансовый КПД? Цена квартиры 94 миллиона, Стоимость, ну, то есть ценность этой квартиры для собственника, у кого я эту квартиру арендую, составляет миллион 620 тысяч в год, это 135 тысяч рублей в месяц за да, ставку аренды, по которой я непосредственно снимаю. То есть, для него показатель цена, деленная на цены, составляет 58. То есть, при условии, опять-таки, допущения, что недвижимость не будет расти в цене и что ставка останется неизменной на протяжении 58 лет, при прочих равных условиях инвестиция в эту квартиру будет окупаться 58 лет. То есть, если я сейчас захочу эту квартиру купить и сдать, моя инвестиция будет окупаться 58 лет. Как вы должны применить это себе и повысить свой собственный финансовый КПД? Посмотрите рыночную стоимость своей квартиры. То есть запросите у риэлторов, сколько эта квартира стоит. Тут же одновременно запросите, сколько мы эту квартиру, или сами посмотрите, сколько эта квартира стоит в месяц аренды. Рассчитайте показатель, цена-ценность вашей недвижимости. Первое, что стоит учитывать, это то, что если этот показатель выше 10. То вашу квартиру лучше арендовать лучше ее продать и снять сопоставимую квартиру в аренду если показатель ниже 10 то действительно в этом случае ну, для, выгоднее квартиру купить друзья вот первое что нужно сделать да в, если показатель э, выше 10 и до 15 здесь соу so -so. здесь можно остаться ничего не предпринимать если показатель выше 15 однозначно квартиру лучше продать и снять сопоставимую квартиру. Мало того, держите лайфхак. Очень многие считают неким таким открытием. Просто обратитесь к риэлторам и сделайте запрос в следующем ключе. У меня есть квартира. Я ее хочу продать, но в ней хочу остаться жить. То есть я готов платить ставку аренды. Многие мои клиенты, да, то есть мы там последние 2-3 года это активно делаем, у людей, у которых есть только одна квартира, не инвестиционная, да, а вот именно они сами в ней живут. Это один из лайфхаков и задач, которые вы можете постараться решить. Если вы таким образом решите, вы можете высвободить значительный капитал на инвестиции. Потому что в этом случае, ну просто элементарно подумайте, я за право пользования квартирой плачу 135 тысяч квартира стоимостью под 100 миллионов, а человек, соответственно, за право распоряжения и владения квартирой этой, при прочих равных условиях используя альтернативную доходность, он минимум платит 780 тысяч рублей. Помимо всего прочего, друзья, вот э, знаю, что это может вызвать сейчас кучу эмоций, э, комментариев, давайте вот вы примите за факт, что люди, когда действительно начинают считать, э, начинают считать, так как прошу я посчитать по-настоящему, примите за факт, что если вы владеете автомобилем стоимостью 1 миллион рублей, реально он вам находится в 3,2% своей стоимости ежемесячно, то есть, автомобиль в среднем от 3 до 4,5% в месяц обходится в владение, пользование, распоряжение автомобиля. Еще, кстати, некое такое дополнение. Смотрите, если вы живете в квартире, вы в любом случае. Ну опять-таки, не арендной квартире, своей. То есть здесь нужно быть, конечно же, очень осторожным, да, иметь финансовые знания, как получать более высокую доходность. То есть, если там. При моем финансовом КПД я знаю, как там гарантированно сделать 20% со 100 миллионов. В этом случае получается, что я заработаю 20 миллионов за один год. Соответственно, человек, человеку я буду платить 10 лет аренду только со своей первой ставки доходности, ну, то есть с доходов первый год моих инвестиций. Если у меня 100 миллионов, чтобы купить за наличные деньги эту квартиру. Посчитайте ваши активы, да, сколько они реально вам несут, посчитайте показатель цена-ценность. В абсолютных деньгах вот это вот ваше стремление подойти, погладить, и сказать это мое, хочу разобью, хочу выкину, хочу спалю, хочу перекрашу в черный цвет потолки, вот во сколько оно реально обходится. По-хорошему нужно задумываться над тем, как взять и заставить эти деньги непосредственно работать.